Фонарь, гараж и карета. Темно. 8 утра, 17 декабря 2022 года. Направляемся в дельту Северной Двины. Никольский рукав На какую-то искос Первая, вторая, третья Там видно будет Ну и опарыш для сига. Сейчас я закину сиговую удочку, тут у меня прикормка, тут у меня на накорюха и тут на накорюха. Я видел, сейчас только что была первая поклевка, что это было я не знаю, что это было. Тыкает, тыкает так ладно, кто-то клюет оп, первый корюх в этом году мелкий падла, что делать? на креветку запахло огурцом запахло огурцом так. это веленькая поклевка вот. такой вот как-то он клюет только Скромно ну, ему нравится Наш Смедугаемый ему рацион к его устраивает ну, как это самое сейчас все в отчетах пишут вот у меня уже три хвоста поклевки были уже на все три удочки ну, ловится пока все на одну тема надо же чем-то заниматься когда не Ну еще вроде порядок вот что-то такое оп корешок такой среднюю паршивости на опарыша так что вот такие дела только вроде почистил лунку, да? так что что ему надо никто не знает кормушечкой в одну немножко глубже пробую еще добавить прикормки Запах, конечно, такой своеобразный, но вкусный, что не скажешь. Вчера вечером замочил. Сегодня и оставил на столе на кухне чтобы Сейчас замечательно лепятся шарики. Посмотрим, поможет нам это или нет. Вот. Ну и чтобы не замерзало, пакетик и обратно в кузовок. Сказал бы, что там тепло, но теплее. Хе -хе. Так, прошло какое-то время, ничего не произошло. Рыбы подо льдом нет. Можно, конечно, поэкспериментировать, попробовать на одной удочке снять, наживить червя. Давайте попробуем червя китайского. высокое время может может чайку пора уже первую чашечку выбить из 15 10 все понятно понятно что ничего не понятно пока не клюедок девочкам угощусь с бутербродом. И вам не хворать. Так, триканем тут. Тишина. не хочет ни опарыша ни креветку а вода прибывает чуть-чуть да, чуть-чуть прибыло воды ну это у нас катушка. Так, настроил на широкий угол, чтобы больше попадало в кадр, главное чтобы на удочку больше попадало. Давай, попробуем еще раз. Юра ходит там ругается матом. там кто-то телебонит телебонит но не может заглотить юра у меня камера включена я, я понимаю, что... ну, вот. Я ты вот тут выскакивал ногой наступил у меня вылетел замочек он теперь с перекосом еле сделал но у меня четыре колюшинки. А? А у меня два. Один один. Ну у меня еще два таких. А вот этот замок какой вот это. Да-да. Ты зачем опять до конца открываешь, блин! А ты, я его не трогал, ты открыл такие. Блин! Ты да не руку то дай, у тебя то закрываешь. Блинский. Показал, да? Вот <laughs> все. все. А, на все. Она сделана там. Ты наступил вот на эту. А, а Ее вырвало ее... Ее вырвало Что-то такое Тын-дын Но не это самое Короче, на опарыша Двоих нормальных а. Ну, поклевки были Поверь... Попробовал этого Нифига, вообще ноль блин. Да, это просто Или Вода не, вода не, та, не та еще, еще. Эх, Вот так, ни шатка, ни волка у нас вот такое количество рыбки не знаю что еще и надо ладно подождем что пока не клюет пока у нас вот столько пойдем посмотрим что у ребят токи ничего себе это чего это что за большой крупный рыб Куришка. нифига это а тут жаловался ходил доходил да ты жаловался что тут, тут все на что по на что ловится а у тебя нету это Ничего больше другого, да? Креветка? Ничего. А попался Корюх на что на червя? Пойду у Юрика гляну. Вы не спите? Ты Нифига себе, блин, вот так вот, криминал? Ну да, а что такой, привет Ну давай, выбросим его вместе. Нет, вот сюда. Ну, да, когда Поеду дверься, ты... что там у тебя, дофига уже? Да нет, два сишка, да, ты кричу. у меня, так нифига. Только, только кричу. А я вторую сеговую запустил. Да, понятно. А у меня некоторые намерки не мертвого, так и А ты видал, какого, какого корюха поймал? Адрес? Так, да, о. Молодец, да ты, я говорю, Он. стонал, стонал, да. Я... да. Обращаемся. Обратно, да. смотри, упал. Чё? Кто-то сидит. Может быть. О, О. это корешок. Так вот, сидим, дальше ловим Ну вот уже вода пошла на обыль Сижу 4 лунки ужу. Вот пока столько руки Мало-мало и мелкая. В термосе еще есть чаек, есть еще бутербродик, так что сидим, ждем, ну, что время около часу. Такой туда слов. Лед под снегом голимый. Стоим. Что там нажр что Да я вот ему говорю, вот так-то сделай, ему там, он там вот так вот сделал бы, блин. Разгоняйся. Давай, толкайся. Вот так вот. пока. И приходится ехать совсем в другую сторону.